And though, уже названный газетчиками русской сагой, получилось новое развитие. В твиттере президент Дональд Трамп воспользовался любимой медийной платформой, чтобы поддержать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина. Флин был вынужден уволиться всего через три недели после вступления в должность, когда выяснилось, что он умолчал об истинном характере своих бесед с российским послом. Теперь его адвокаты настаивают на том, что ему необходимо заручиться иммунитетом от судебного преследования, прежде чем он согласится давать показания в ходе слушаний на капиталистском холме. Цель слушания — выяснить, в какой степени Россия вмешивалась в ход президентской кампании 2016 года и не происходило ли это с сведомо избирательного штаба Дональда Трампа. Конгрессмен Эдам Шиф из Калифорнии, демократ в разведкомитете Палаты представителей уже вовсю намекает на то, что генералу Флинну есть что скрывать. Иначе зачем ему иммунитет? Республиканцы во главе с президентом кричат, что юридическая неприкосновенность единственная защита от повальной охоты на ведьм. И любой маломальский грамотный адвокат обязан был на ней настаивать. Майкл Флинн должен просить об иммунитете, потому что это самая настоящая охота на ведьм. Оправдание за крупный проигрыш на выборах, развернутое СМИ и демократами в исторических масштабах. Президент, конечно же, не хочет, чтобы продолжались разговоры о том, что его приближенные сотрудничали с русскими в какой угодно форме. В этом и состоит цель данного твита. Быстренько дискредитировать слушания в разведкомитетах обеих палат Конгресса, объявив их охотой на ведьм. Лишь бы никто не подумал о том, что откровения Флинна, способны даже теоретически инкриминировать президента или его окружение. История с Флинном была страшным провалом на самом начальном этапе становления администрации Дональда Трампа. В сегодняшнем контексте даже позапрошлогодняя фотография Флинна задним столом с Владимиром Путиным выглядит уже некуда. Впрочем, президенту, как всегда, везет. Старый скандал вытесняется новым скандалом. Очень помог глава разведкомитета Палаты представителей республиканец Дэвин нуна Хотя, как известно, услужливый дурак опаснее врага. Выяснилось, что работники Белого дома тайно передавали ему тайную информацию. Согласно этим данным, президент Трамп и его приближенные в свое время попали на пленки разведагентств, которые в рамках борьбы со шпионами записывали их собеседников. Благодаря этому вопль президента Трампа о том, что за ним до выборов следил Барак Обама, получает определенные основание. Чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений, Нунес лично поняли, полученную в Белом доме информацию обратно в Белый дом, чтобы торжественно вручить ее президенту. Ему не пришло в голову, что со стороны подобная преданность могла смотреться как минимум смешно. После этого триумфа услужливости даже однопартийцы стали предлагать, чтобы он самоустранился от следствия. Какая уж тут, извините, объектив. Хочется отметить, что в этой стилистике метод президента выкидывать какой-нибудь скандальный твит, чтобы отвлечь общественность от предыдущего скандального твита, Прекрасно работает. Остается надеяться на то, что данный способ управления государством окажется эффективным. Такого не увидишь в сериалах. Карточный домик, избушка на курьих ножках по сравнению с тем нагромождением скандалов, которые сотрясают трамповский Вашингтон. Расследование вмешательства Москвы в американский избирательный процесс заморожено. Слушания в Нижней Палате Американского парламента отложены на неопределенный срок. Зато Верхняя Палата, Сенат, в четверг приступила к открытому рассмотрению громкого дела. Эксперты, выступавшие на Капитолии под присягой, не только подтвердили факт такого вмешательства, но и высказали подозрение, что электронные взломы российская сторона продолжила после выборов. Впрочем, понимание того, что рука Москвы оставила на американских серверах отпечатки пальцев, уже стало общим местом. Гораздо важнее сейчас обнаружить родной американский след. Сенаторов интересуют уже не столько хакеры, сколько прямые контакты доверенных лиц Дональда Трампа, кандидата и президента с представителями России. Что обещали приближенные миллиардеры Москве и в обмен на какие услуги? Известно, что с послом России в Вашингтоне вступали в контакт и отправленный в скоропостижную отставку советник по национальной безопасности Майкл Флинн и новый генеральный прокурор Джефф Сэшенс изять президента Муши Ванки. Джеред Кушнер. Последний даже решился дать показания в Комитете по разведке Конгресса. Но вот незадача. Глава Комитета, конгрессмен-республиканец Дэвид Нунис слушание в Нижней Палате отменить. И не только с участием взятия Трампа, но и директора ФБР Коми, и руководителя Национального агентства безопасности, и бывшего генерального прокурора. Шедшее полным ходом расследование в Палате представителей вдруг заглохло. Терять Нунису, в общем-то, нечего. Его репутация в руинах. Стало очевидно, что в Комитете он представляет интересы Дональда Трампа. Далее сцена совсем киношная. Вечером 21 марта конгрессмен Нунес едет на Убере по Вашингтону, получает некое сообщение и резко решает остановиться. Он выходит из автомобиля, в итоге оказывается в Белом доме. На следующее утро Нунес возвращается в Белый дом, чтобы якобы сообщить свежую информацию. На лужайке перед президентской резиденцией он объявляет прессе, что Дональд Трамп частично под конфиденциальную информацию о нем, как о кандидате, случайно перехватили спецслужбы. Значит, Трамп та, Обама действительно прослушивал. Источник информации Нунис не разгласил, но другие официальные лица не постеснялись и сказали Нью-Йорк Таймс, что Нунис встречался с юристами штата советников Белого Дома. Несмотря на многочисленные требования коллег самоустраниться от расследования, Нунес вместо этого резко потянул стоп-кран. И вот здесь решили действовать сенаторы. Представители Верхней Палаты Парламента начали свое расследование. Будут искать и состав, и мотивы. Вполне возможно, приближенными президента двигал обычный меркантильный интерес. Отмена санкций против России шаг финансово взаимовыгодный. Пролить свет на содержание бесед с россиянами могут показания того самого генерала Флина. Если сенаторы обнаружат деяния из области предательства национальных интересов, то последствия для нынешней администрации могут быть весьма далеко идущие, вплоть до импичмента или настоятельных требований к президенту уйти в отставку добровольно, как сделал его политический кумир Ричард Никсон. «Трамп заслужил похвалу уже за попытки продать русским водку. Это довольно забавно. На мой взгляд, хорошо и полезно, когда американские бизнесмены сотрудничают с такими странами, как Россия. Если границу пересекают доллары, то ее крайне редко пересекают войска. Утверждение о том, что контакты, связи и мирные торговые отношения с другим государством превращают вас в подозреваемого, не имеет ни малейшего смысла. Надеюсь, демократы и неоконсерваторы в Вашингтоне начнут принимать какие-нибудь нейролептики» И, наконец, вернуться с небес на землю. Слушание в Конгрессе о предполагаемых связях штаба Трампа с Россией, настоящий позор, который видел весь мир. Сейчас США ведут 6 или 7 необъявленных войн, а Конгресс разводит какой-то балаган: во-первых, чтобы демократы смогли найти объяснение поражению Хиллари Клинтон, они до сих пор не могут с этим смириться. Дело же не в Хиллари, правда, не в том, что она была слабым кандидатом, а значит, скорее всего, виноваты русские. Так. Ну а во-вторых, они хотят ослабить Трампа до такой степени, чтобы он не смог наладиться отношения с Россией. Забавно наблюдать за попытками демократов что-то доказать. Они могут провести расследование и выяснить, что если кто-то и влиял на выборы, то этот кто-то пытался навредить компании Клинтон, получив несанкционированный доступ в ее штаб. Надеюсь, будет проведено полноценное расследование предвыборной кампании Хиллари. В частности, необходимо выяснить, каким образом денежные средства переправлялись через фонд Клинтонов. Тем временем Дональд Трамп выдвинул своего кандидата на пост судьи Верховного суда и скоро, Город добьется прогресса в вопросе налоговой реформы. Жизнь идет своим чередом, а обвинения во вмешательстве в ход американских выборов становятся лишь помехой на этом пути.